Приветствую, друзья! В раннем ролике мы с вами посмотрели, как физическое лицо, называющее себя судьей, совершало преступление против своего народа, пытаясь уединиться на своей палубе со своей секретаршей. Оставлять такое нарушение было бы верхом неприличия, поэтому пришлось составить вексель на засрочное прекращение полномочий лица, замещающего должность судьи, и отправить лицу, замещающему должность председателя, а также лицам в коллекционной коллегии судей на акцепт. Но системе это не нравится, и она попыталась сопротивляться, что из этого вышло. Давайте посмотрим. 4 июля 2022 года. Слушаю вас. Приемная надо. Паспорт, пожалуйста. А кто спрашивает? Видно, быстро. -плэк -плэк. Можно полностью? Я вам не обязан здесь представлять. Не обязан. Нахожусь на рабочем месте. Ну, то есть не будете. Я вам не обязан. Ну не обязан, то есть не будете. Угу. Все понятно. Паспорт персоны. Так, мне надо без рамки пройти. Сообщите, альтернативный способ прохождения. Что еще раз? Альтернативный способ прохождения без рамки. Сообщите. А, ручным металлы. Когда вас посмотрят, ручным металлоискателем. Другого нету, да, альтернативно? Нет, Все понятно. Откройте. Так пройти. Добрый день. Здравствуйте. Будете смотреть? тоже за 10 лет нет, столько полотка, на это же рентген вы знаете вот, сами приходите здесь Конечно. А тоже будет с проблема все пожалуйста на нет нет сюда А подскажите время точное? Сейчас точное время? Двенадцать вы... до Можно вообще? Мой нельзя, а можно штампик сфотографировать. не вижу даты и подписи. Дата вот, подпись вот. Дата... 12-18 вы считаете это время? Нет, а выше, вот, выше, она, выше. Да, все а можно тогда по паспорту посмотреть вашу подпись? Там другая подпись. Видите, кто подает? Там Я подпись видела. персоны. А тут подает а мужчина. А поставьте вот здесь в конце подпись, как еще. В Нет, паспорте? понимаете, вот видите номер дела? Вот видите, вот а. по этому номеру дела есть апелляционное определение, что подпись ставится где угодно сверху. У вас подпись никак в вашем паспорте. Ну так принимать не паспорт вам сдает документ. А я по истечении года уже приношу такие бумажки, а вы у меня только первый раз. Ну, спрят. я вас первый раз увидел, просто. Ну вот, значит. Проконсультируйтесь конкретно. Давайте я проконсультируюсь. Хорошо, подождите. Мне сказали взять у вас. Вам надо это штампик. Штампик сфотографировать. Пожалуйста. Боже, да, что хорошо. Почитание.